День, господа, с вами адвокат Дмитрий Бузанов на своем канале. Сегодня поговорим о том, что есть, знаете как, угроза военная, а есть угроза от внутреннего чиновника, который все норовит прийти, что-то проверить, что-то найти и кое-как маломальски начинающему работающему бизнесу поставить очередные палки в колеса. Да, я не против. Есть случаи, когда нужно проверять, нужно реагировать и нужно наказывать. Есть такие случаи. злоупотребления там всякие и так далее. Вот. Но когда чиновники придумывают себе работу вот, и э, действуют в способ, который не установлен законом, я категорически против такого. Я уже рассказывал о том, что налоговая возобновляет проверки, да, тоже по жалобам граждан. То есть, по сути, это может, ну, давайте как, доброс... я не верю в добросовестность чиновников в нашей стране. Вот просто у меня всякая надежда с каждым днем на эту добросовестность теряется. Почему? Потому что, ну вот, основания для проверки, например, Жалоба, сообщения какого-то гражданина. То есть, достаточно им, чтобы кто-то позвонил, там, Иван Иванович Иванов, например, не установлено ли, ну, они представляются, когда звонят, они там фиксируют, ну, будет написано, допустим, Сидоров Иван Петрович, там, адрес такой-то, такой-то. Никто это проверять не будет, у них уже будет заявление принятое от гражданина, и они пойдут этот объект проверять. Объяснять, как можно позвонить и кто может позвонить, как, ну, для того, чтобы... Было основание для проверки, я тут не буду Ну, думаю, понятно, что это может быть вообще левая информация И такое бывает Более того, я скажу так, что когда начинаешь знакомиться с этими материалами проверки Там вообще они пишут, что неустановленное лицо Или, допустим, они отказываются давать информацию о том, кто звонил, допустим Кто обращался Якобы это защита персональных данных вот такие дела. Ну, в общем, видео от налогового я прикреплю, а новые э, сюжеты, да, скажем так, э, я вот сейчас о них расскажу. Первое, э, я вот, смотрите, веду активно свою страницу в Facebook, э, ну, из социальной сетей я больше всего в Facebook, не в Телеграме, вот именно здесь. Э, быстро могу что-то делиться, здесь много информации, которую я не могу там, передавать ее и на YouTube, везде делиться, ну, будет одно и то же, здесь... Больше всего. То есть на ютубе уже какие-то более подробные видео. Так вот, смотрите. Э комендантский час. О том, что нет ответственности в установленном режиме комендантского часа за нарушение этого режима, да, то есть э по сути правильно установленного э и полномочия э в соответствии с полномочиями определенных ОС органов, это военное командование и военной администрации, я еще... Ни в одном городе не видел. То мэры это устанавливают, то какие-то военные комиссариаты, то есть эти центры комплектования и социальной поддержки и так далее. То есть ни в одном городе я еще не видел, что правильно был этот установлен. Как написано в законе о режиме военного положения и как постановление, которое устанавливает порядок, установление этого Режима комендантского часа. Я еще ни, ни, ни одном в одном городе не видел, чтобы это было сделано правильно. В том числе, я не видел ни в одном, вот, даже из тех, в которых я это видел, <coughs> ну вот сам документ, в котором устанавливается режим комендантского часа. Там речь идет о запрете передвижения на улице, пребывания и так далее. В определенное время. До чего дошли полицейские? Вот Сейчас включу короткое видео, ну тут на две минуты. Э, чтобы вы поняли суть. Дякую за перегляд! Стратегічних розслідувань національної поліції проводять перевірки нічних клубів та інших закладів відпочинку. Дані заходи націлені на контроль за дотриманням громадянами та суб'єктами підприємницької діяльності, вимог законодавства щодо недопущення порушень комендантської години у зв'язку із запровадженням воєнного стану. Роботи розважальних закладів та закладів громадського харчування після 23 третього вечора та до п'ятої години ранку заборонена. В ніс вісімнадцятого на дев'ятнадцятого червня правоохоронці припинили роботу. Розважального закладу, що знаходиться у Боріспільському районі, на час перевірки у приміщенні знаходилися адміністрація, барвини, технічний персонал, діджеї та близько 70 осіб. За можливість відпочивати та порозважатися, чоловіки заплатили за вхідний квиток півтори тисячі гривень, жінки 500. Поліцейські зафіксували факт правопорушення, допущений власниками розважального комплексу, а також його відвідувачами. Крім того, вилучили таблетки невідомого походження та трошкоподібну речовину, яку направлено на дослід. Наразі готуються материалы для складання стосовно администрации закладу административного протоколу. Суть. Они пришли в заведение, где сидели люди, отдыхали. Ну, они же не на улице, не передвигались, нигде не были. Понимаете? Ну, про порошки, про все вот это вот я не буду рассказывать, откуда оно может взяться. Да даже если бы и было у кого-то там этот был порошок, то причем тут субъект хозяйствования, предприниматель? Если кто-то принес с собой какой-то порошок. Ну, когда люди заходят, мы же не, ну, субъект хозяйствования да, в клубе, проверяют, чтобы не было там оружия, ну, например, максимум. Не проверяют там порошок, еще там что-то. Я, конечно, против всех этих э, веселительных веществ <клёзд�> и так далее, против употребления алкоголя. Ну, то есть это вообще... Я сейчас про правовую основу. То есть они пришли фактом их прихода туда, ну может быть кто-то обратился, может быть они там сами узнали, что работает какое-то заведение и так далее, Но люди же там находятся они же нигде не двигаются, не переходят какой административный протокол какой, о чем что, найдите мне дайте мне ссылку, на что чем запрещено работа заведения в это время никаким актом не предусмотрено все, впаяют им э, 185-ю, наверное. Вот, 185 вообще отношения туда не имеет. Может быть, впаяют им еще 156-ю, э, часть вторую. Вот, это 6800 там штраф минимальный. Это запрет э, торговли алкоголем. Вот, опять же, понимаете? То есть, они могут и 185-ю, то есть, что-то придумают, что-то налепят. И потом все, если ты не, не согласен, как говорится, иди обжалуй. И все. А люди что? Ну, в основной массе, э, как вот мне пишут в комментарии, да все законно. Да незаконно, нет, в законе нету. Нет ответственности за этот за эти действия. Не предусмотрено. А дотягивать там, додумывать. А, ну смотрите, ну это же люди там как-то туда дошли. Или как они это будут писать? Я вообще не понимаю. Да я вам больше скажу. Вот в суды обращаешься, и пишешь в суд, что вот согласно Конституции должно быть установлено законом. К примеру, вот этот наказ военного команды, это не является законом. Судьи этого даже не понимают. Как вот простым людям это объяснить? Ну, не знаю. Я вот, честно говоря, пытаюсь это донести, но есть такие люди, которые будут писать, о, да нет, наказом, там все наказом было, понимаешь? А ты тут адвокат чепуху несешь. Так вот, таким ребятам я советую взять, открыть, есть такой когда получаете юридическое образование, есть такой предмет «Теория государства и права». Вот. Я вот книжку вам советую взять, вот я лично читал несколько, но ну одну могу посоветовать, которая там просто все систематизирована. Ольга Федоровна Скакун, автор книги. Вот. Это учебник, можно сказать, или вот просто для понимания, как устроено государство, какими документами регулируется, какими может регулироваться и так далее, их иерархия. Кто принимает полномочия, это вот как раз там учебник более свежий, как раз будет касаться с проекцией на Украину. Вот, конечно, там будет все всецело, там история этого возникновения и так далее. Ну вот, почитайте сначала этот один учебник, а потом приходите и умничайте в комментариях. Ну это так, задело меня сегодня одно предложение. Что теперь, вот смотрите, полиция включилась, налоговая включилась, следующая включились в работу ребята которые были всегда, когда был карантин, пределе, а тут военное положение, что делать, кого проверять, а как проверять. Нашли какую-то точку шаурмичную, там э, пишут, отравились люди там, и так далее, 8 сначала был человек, потом 13, потом 21, ну не знаю, наверное, это количество увеличится до 100. Вот, они есть, вот страница в Фейсбуке, я на них подписан, и свижу за ситуацией. Было 8, я же говорю, 13, потом стало 21, и вот они еще решили. Они решили собрать комиссию техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций относительно ситуации массового отравления шаурмой. И было принято решение, что с 21 июня комиссия будет проводить проверки, ярмарки, агропромословые рынки. Ну, я думаю, что туда войдет и все субъекты хозяйства. То есть рестораны, все кафе, все ларки, все. Ну, то есть работы много вот и они будут ходить проверять то есть так называемые рейды вот будут делать которых не не предусмотрено ничем без уведомления, они там в видео об этом говорят что без всякого уведомления без ничего будут приходить и проверять и вот они нашли, нашли себе натянулись опять же те статьи вот статьи 166 Теле 22 Кодекса Украины об административных нарушениях, нарушения требований законодательства относительно безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов, они могут, ну, они, это я вот, вот эта служба, они могут своими постановами даже останавливать производство, понимаете, и в суд подавать. И, то есть такое там начинается Если пришли и там нашли какую-то козявку на прилавке Это под них отбиться очень сложно Я вам так скажу То есть суды там могут тянуться годами Они могут выписывать там Тут они даже описывают Что вот им кто-то там не допустил И они подали в суд И наложили штраф 117 тысяч гривен За то, что там их кто-то не допустил А это они считают как препятствование так я вам еще раз говорю, нет у них оснований для проверки. Вот. ну Вообще порядок проверки, наверное, отдельно надо видео, но нужен повод. То есть на данный момент они только вот пойдут, и как только придут ко мне клиенты, да, которые люди, которые пострадают от действий чиновников, я сниму видео и расскажу, ну, чтобы было предметно, да, как они будут действовать, расскажу, что они какие документы выписывают. Но, э, так, приблизительно, чтобы вы понимали, я могу вот э, включить их видео, опять же, ж, э, отчет. Ну, тут, правда, длинно, я буду перематывать, чтобы не растягивать. Анастасия, вот про подсумки этого рейда. Рейд. Почути. Они уже про подсумки рейду, понимаете? А что они проверяли? Вот, слушайте. Так, витаю, Анна. Действительно, дій, уже рейд. Он был в шести магазинах, а именно в мережах. И вот, как нам розповіли, перед этим обязательно должен быть мониторинг по ценам, а потом сам рейд. Это нам рассказали працевники Держпродспоживчей службы. Также они рассказали, что этот рейд, він поза планами и про него не попереджають перед самим визитом. А детальнейше можем послушать працевницу Держпродспоживчей службы, а также администратора одного из магазинов позаплановый это не значит, что про него не попереджают. Вот это значит, что есть план. То есть, допустим, в плане э, на год написано, что проверка такого-то субъекта хозяйствования будет, например, там 20 июля. Все. Предприниматель знает, это плановая проверка, он к ним, к этой плановой проверке готовится. А вот как раз позаплановая и может быть по жалобе какого-то из людей, который там позвонил или не позвонил. Ну, в общем, есть информация о том, что есть какое-то нарушение. Это позаплановое. И руководитель предприятия предупреждается, понимаете, заранее. Вот. Ну, я же говорю, о порядке и на законе о том, как эти проводятся проверки, я расскажу отдельно. Вот, потом, когда она собирается, я же говорю, фактаж, как они вот... Будут ходить и проверять. Ну вот, вы сами видите. Они сами утверждают о том, что они без предупреждения ходят какой-то мониторинг, какие-то рейды. Рейдов вообще такого определения в законе, о, ну, которым они не пользуются, нет такого определения рейды. Вот. Мониторинг, да. Вот. ну он там тоже есть особенности. Слушаем дальше. Ну было организовано в 10 районах э, мониторинговые группы из состава каких районних районных администраций, му муниципальной поліції, полиции и э, были проведены спостережения за за тем, как сегодня тины э, после того, как завершится проверка, э, выносится решение про вылучение неуплатованной выручки. Слышали? Вылучения не выручки. То есть, у них есть какие-то там приблизительные цены, какие должны быть. Например, на ту же гречку, вот они тут рассказывают. Я все видео не буду вам, я ссылочку добавлю. Вы можете зайти и потом прокомментировать там у меня в фейсбуке. Или просто посмотрите без комментария, что происходит. Они У них есть какие-то цены приблизительно, какие должны быть. Они идут себе, мониторят, ну, то есть, я так понял, заходят э, в точки э, торговые, все эти конечно, в сети, ну, там ж, понятно почему. Заходят в сети, э, э, заходят в сети, такое выражение. Ну, в общем, заходят, мониторят, смотрят, ага, несоответствие. Потом собирается вся эта банда, муниципальная варта, все, конечно же, при оружии, чтобы было знаете как ух страшно всем они вот это в масках человек специально что знаешь он же если он в маске он же самый опасный наверное и, или самый защищенный я не знаю зачем она сейчас в маске летом в жару на улице это просто меня ну я не знаю как это комментировать Ну, вот вот эти люди вот эти люди они идут они идут кошмарить бизнес вот. кроме того, что закрыли границу, не выпускают никого, не дают работать никому, ну, людям, работ, бизнес, да, вот, допустим, есть люди-предприниматели, он что-то предпринимает, там, находит людей, мастеров своего дела, организовывают бизнес, да, допустим, опа, повара, офици... повара нашел талантливого, там, хорошо готовит, молодец, раз, официанта-доставщик, там, все организовал бизнес, там, взял в аренду, вложил деньги, сидит, думает, час, что-то это, и тут к нему приходят трейдеры, так называемые, и говорят, а вы тут цену повысили, а вы тут то, или допустим, магазин, да, попробуй привези сейчас. Опять же, водители все разбежались, кто мог выехать, выехал, кто уже или служит, у них нет возможности забронировать этих водителей, понимаете, уже едет человек, водитель, везет тот товар, и уже риск, что он там получит ту же повестку. То есть, вот в этом всем хаосе, понимаете, вот эти все, я основ... ну, все вот эти вот проблемы, которые сейчас существуют, да, помимо того, что может что-то на голову упасть еще, те, которые создаются вот именно чиновниками, их можно перечислять бесконечно. Вот. Да, есть какие-то там послабления, что-то там, ну, в общем, вы поняли. Ставьте лайк, подписывайтесь, если было интересно видео. Ну, делитесь. Ну, что я могу сейчас сказать? Делитесь, пусть они знают, что есть, э, ну, вот адвокаты есть. Хотя на нас они тоже чихали, там, я не раз приходил на эти рейды, они там, э, ну, в общем, с ними диалог очень сложный. И нужно его вести, не нужно там знать, да, ничего не сделаю, может лучше заплатить штраф. Да нет, они на это и рассчитывают, что вы штраф заплатите, они а и выручку заберут. И ничего вы не сможете сделать. Они на это рассчитывают. Так вот, не оставляйте им надежд. Они не идут туда, где их встречают во все оружии, знают законодательство, привлекают еще и защитников на свою сторону. И это, где есть поддержка, они туда не идут. Они идут туда, где можно пановыписывать все, что хочешь. И никто не пикнет, все заплатит. Потому что они потом под козырек и говорят, вот мы выявили, мы обнаружили, мы оштрафовали, бюджет пополнен, работа сделана, мы молодцы. Вот. Вот что у них какая цель. Ну, это мое мнение. Может быть, среди зрителей есть представители этих структур и скажут, да нет, да нет, вот, мы тут действительно проверяем. Есть и такие? Да, есть, проверяем. Но я пока, вот, то, что я, вот, с чем я сталкивался, я не видел там реально угрозы какой-то. Или вот, что там люди пришли. То есть, если бы я, ну, может какой-то это процент тех людей, которые жалобщики, да, опять же. Но из того, что я вижу, вот из тех клиентов, которые ко мне приходят, у них всегда вопрос, когда я начинаю говорить, что вот, я потрачу столько времени, это стоит будет столько-то денег. У них всегда сразу, у любого предпринимателя, он оценивает, ага, ну, что мне тогда легче штраф заплатить. Штрафы, кстати, там по сути небольшие. Вот они вот это начинают, там когда выручка и все... В основном они там какой-нибудь небольшой штраф. Ну и 6800, э, ну такой штраф, скажем, по сравнению с тем, сколько нужно будет потратить времени и на оплату правовой помощи, то это может быть штраф небольшой. Но есть вот 117 тысяч гривен штраф. Это, наверное, уже большие. Поэтому нужно в каждой ситуации оценивать ситуацию. Оценивать... Э, возможность, но пользуется В первую очередь тем Что вы не будете ничего делать Это вот 100% вот. Ну высказался, спасибо, кто послушал До конца Вот этих вообще ценю Тех, кто слушает до конца И потом пишут комментарии И мы тут обсуждаем эту тему Тема наболевшая